Ашхабад является самым жарким городом мира. государства, где не нужно платить за коммунальные услуги. Каждый владелец в этой стране может получить 120 литров бензина без пола. В 2011 году по указу президента Северного праздника Афганистана получили за счет государства по станет всего один сотовый оператор. Спасибо, А сейчас, ребята, мы Gracias. Пока тесто остывает, надо нарезать лук мелкими частями. Мелкими частями и натереть сыр. Когда тесто остыло, надо его разделить и сделать из них блинчики. На одну половину положить начинку, а на вторую а присогреть. Бежать пальцами и сверху вилкой. Yeah. Uh -huh. У жюри есть вопросы? Итак, а мы с вами отправляемся дальше, в наше путешествие.